Хочу сказать большое спасибо Сергею Викторовичу за то, что был на самом деле очень полезный семинар. В детской альтернативе плавал. Сейчас буду плавать как рыба в воде. Да? Очень актуальные темы были разобраны, достаточно доступно и все, что понравилось, особенно доказательно было. Были приведены статьи на каждую тему и как бы нельзя не поверить теперь. Теперь надо использовать, применять в практике и получать хорошие результаты. Спасибо большое.